Да, всем добрый вечер, Оля. Да. Да, всем добрый вечер, я благодарю тебя, Оля, за твой спич, за твои э, пожелания. Всем добрый вечер, э, я представлюсь, меня зовут Александр Потапов, я нахожусь в статусе Сапфир 50, и мне поручено сегодня продолжить после Ольги наш вебинар. И я у нас времени очень мало, но я хочу вас подготовить, скорее всего, что нам придется, пройдет 40 минут и перейти в другую комнату. Потому что информация очень важна, и я хотел бы вот к вам сегодня обратиться с, с таким спичем, дать много информации. Я хотел бы спросить, у кто организатор комнаты, есть демонстрация экрана у нас? Как там организаторам сделать? Должно быть, сейчас я посмотрю, что нужно сделать. Ну, э Пока Влад сделает э, демонстрацию на... Готово. Готово. Так, мне нужно нажать демонстрацию экрана, да? Так, окей. Так. Видно экран мой, да? <связывая> Видно, да, скажите? Да, да, Смотрите, друзья, у нас впереди черная пятница, все знают, а на черную пятницу по всему миру есть большие акции, скидки и так далее. Наша компания, как всегда, вы знаете, она подготовила для нас такой сюрприз, о котором нужно рассказать всем, а вы должны рассказать всем своим партнерам, друзьям знакомым я вижу что конференция записывается это компания на черную пятницу выставила в продажу пакеты основателей что же такое пакет основателей кто знает кто не знает я вам поясню смотрите есть два варианта как можно стать основателем компании вообще звучит как основатель компании вот давайте поговорим смотрите основатель компании это тот человек можно назвать акционер, который получает дивиденды или проценты от товарооборота всей компании. И каждый из нас, свой бизнес, жаннес, наверняка вы пришли за большими деньгами и вы хотите взять от бизнеса все желает компания и по маркетинг плану и акции и но бонус основателя — это особый такой вид заработка, это бонус. Смотрите, что нужно сделать, давайте по порядку, что нужно сделать, чтобы стать фамилией? Нужно приобрести один из регистрационных, то есть один из пакетов с продукцией, которые появятся завтра, 27 ноября, в 17.00, по киевскому времени, по московскому 18, Европа там, смотрите. Появятся в ваших магазинах эти пакеты. Что дают эти пакеты? Вот давайте разберем первый пакет, регистрационный пакет основателя. Это пакеты э, приготовлены для тех, кто только начинает сегодня бизнес, тот, кто партнер и приобрел стартер-кит, но пакет еще никакой не покупал. Есть человек, вот, купил стартер-кит, заключил контракт с компанией и думает, какой пакет брать. Вот завтра появится в ряде регистрационных пакетов пакет основателя регистрационный. Смотрите, какие условия. Это не просто пакет. Это вам дадут много продукции. Смотрите, 4 упаковки резерва, три упаковки майнда, два набора АМПМ, один набор финити, то есть две баночки, и три банки на арф. Этот пакет дает статус основателя пожизненно. Вы пожизненно, вам компания будет платить процент, вы будете участвовать ну, процент от всего мирового товарооборота. Как эти проценты считаются, я поясню позже. Статус основателя. Второе. Вам компания дает статус сапфира авансом, 180 дней. Кто такой сапфир? Вы наверняка по маркетинговому плану знаете. Сапфир это человек, который получает с первой, второй, третьей линии проценты, доход. С первой, второй, третьей линии. Вы, будучи новичком, приобретая этот пакет, вы можете сразу, вам компания авансом дает, дает статус сапфира, и вы получаете на протяжении шести месяцев доход с трех линий. То есть авансом за то, что вы приобретаете такой пакет с продукцией. 250 долларов получает спонсор ваш. Ваш спонсор получает 250 долларов. Если в вашей команде есть старты киты они приобретают этот регистрационный пакет основателя, ваш человек получает продукцию, которую я назвал, вы зарабатываете 250 долларов. И сколько таких у вас новых партнеров будет? Столько раз вы получите по 250 долларов. Понятно по этому пакету все я думаю, что понятно. Действует он с 27 ноября по 3 декабря. Но я никому не рекомендую тянуть до 3 декабря, потому что они могут в любой момент закончиться. Знаете, вот так выбрасывают акция. говорят, вот акция на продукт резерв 1 плюс 1 длится 5 дней. Два дня прошло, говорят, все, резерв закончился на складе, акция закончилась. Поэтому с основателями может быть точно так. Я рекомендую, что если есть возможность, возьмите раньше этот пакет. 27, 28, 4, 5 декабря, потом 6 будете кусать локти. Вот так. И... То есть регистрационный пакет основателя. Вот его цена э, гривна 24 150, плюс СДС 20%. Смотрите. Эти пакеты идут для стартер-китов. Кто уже купил пакет с продукцией, вы этот пакет взять не можете. Если у вас базисный амбассадор пакет, вы не можете купить этот пакет. Но компания позаботилась... Нет, давайте так компания позаботилась о том, и те партнеры, которые ранее купили пакеты регистрационные, выпустить промо-пакет основателя. Он тоже будет находиться в ваших бэк-офисах, в магазине в разделе то ли товары, то ли ну, в каком-то разделе мы увидим. Он тоже является этот промо-пакет пакетом основателя. И приобрел этот пакет, тоже можно стать основателем и получить точно так, такие же привилегии. Но в этот пакет входит другая продукция, Увидите. вы видите, серия Luminense, сыворотка, дневной, ночной, очищающий крема, лифтинг, маски, Instantly Reserve, Mind, AM, Infinity и линейка Zen. Большой пакет, много продукции. В предыдущем пакете тоже много продукции, но там внутри Что этот пакет дает? Этот пакет дает тоже статус основателя вам на пожизненный основатель вы получаете процент от всего мирового товарооборота. 80 дней авансом. И... 225 долларов покупателю, это тому человеку, который сам покупает пакет. То есть вы, если уже стартанули в бизнес, если вы специалист, нефрит, джемчуг, или вы купили просто базовый пакет, или амбассадор, у вас завтра появится возможность стать основателем компании. В этот пакет входит Первый – это продукция. Второй – вы получаете 225 долларов бонус сами себе, вам компания возвращает. Эти 225 долларов вы можете купить продукцию, либо жетон сделать для своих партнеров, то есть отоварить. Вот эти два пакета э, приобретаете, вы основатель. Я сам лично, я в 2014 году зашел в компанию, и тогда тоже выбросили на рынок эти пакеты. И, конечно же, я и все мои партнеры взяли эти пакеты основателя. И что он дает? Вот давайте поговорим, что он дает лично мне. Вот я купил пакет, стоит порядка тысячи долларов. В него входит продукция. Я, конечно же, использовал всю продукцию. Я получил классные результаты. Я начал получать седьмой вид дохода. Вот каждый квартал мне приходит э, в байк-офис деньги. Каждый квартал. За ту работу, которую я делаю, я строю бизнес, я делаю продажу продукции, я подписываю новых людей, я строю сеть. У меня происходит товарооборот. и за то, что я делаю этот товарооборот, мне компания говорит, за то, что ты, Александр, пять лет назад взял этот пакет с продукцией, мы тебе будем всегда пожизненно платить процент. И вы знаете, я уже во много раз больше вернул вложенные деньги в этот в покупку этого пакета, во много раз я вернул, и мне компания платит эти дивиденды. И я понимаю, что я все-таки правильно сделал, правильно сделал, что я купил этот пакет. Вот Ольга сказала, что спонсор никогда не посоветует плохого. Спонсор – это тот человек, который заинтересован в вашем успехе, чтобы вы зарабатывали больше. И весь опыт мы должны вам передать. Так, по пакетам вы скрины делаете. Вот один пакет, это промо-пакет основателя для партнеров, делайте скрин. И второй регистрационный пакет основателя. Я надеюсь, я все понятно в них разъяснил. 27 ноября по 3 декабря. Есть, да? Это останавливаем демонстрацию. Видно меня, да? Да, видно. Так, что у нас сейчас здесь молчит? Э -э Все отлично. Смотрите, э я вот, э видно мою доску? Или плохо? Или нормально? Понятно, видно. Смотрите, основатель компании ЖНС, вот на пальцах рассказываю, кто не понял. Компания ЖНС делает товарооборот на сегодня полтора миллиарда долларов по всему миру, это все страны СНГ, весь товарооборот учитывается. Полтора миллиарда это Китай, Америка, страны СНГ, вся Европа, все это учитывается. Хозяева компании говорят, тот человек, который приобретет один раз в жизни пакет основателя, в данном случае сейчас, вот завтра он выйдет, мы выделяем для всех участников, кто купит пакеты, 2% от всего мирового товарооборота. Это составляет а, ну, правильно я посчитал, полтора миллиарда, 150 миллионов, 15, да, 30 миллионов долларов компания, хозяева компании выделяется среди всех держателей э, акционеров, то есть вот 30 миллионов, друзья, это очень большие деньги, очень большие деньги, и учитывая, что компания молодая, она растет, дальнейший товароборот будет гораздо больше, естественно, и дивиденды будут больше. Вот я для себя, вот, я к вебинару готовился за пять минут до начала. И я отметил вот 5 э, критериев, почему вот э, что нужно и почему вот э, нужно брать этот пакет. Что он дает? Первое, э, смотрите, вот эти 2% 30 миллионов. Вот, например, каждый из нас сегодня купил этот пакет основателя. И чтобы получать э, акции и проценты... Допустим, 1000 CV – это одна акция. Вот, например, я сделал товарооборот за квартал, допустим, 10 тысяч CV, моя команда, у меня 10 акций. Кто-то сделал 100 тысяч долларов товарооборот, у того 100 акций. И пропорционально у кого сколько акций, столько вы получаете дивидендов. Второй я отметил, что наша компания, она быстро растущая. Она в самом начале, она еще маленький ребенок. Ей только лет и у нас 12 место в рейтинге. Третье это план уже есть план развития разработан уже на 30 лет вперед. Как JMS уже хозяева компании с генеральными директорами уже провели работу спланировали что как на 30 лет как компания будет расти какие будут продукты добавлены что будет улучшено и так далее и так далее и Естественно, вот эти полтора миллиарда, я надеюсь, в 10 раз будет больше, будет 15 миллиардов, а может быть и больше, так как работают наши продукты. Четвертое, я хочу отметить, лидеры приходят к нам в компанию целыми группами. Друзья, вы посмотрите, что делается в Европе, в Азии, в Америке. Люди, лидеры, друзья, узнавая про наши продукты, про маркетинг-план, про условия основателя, они просто все приходят в нашу компанию. Лидеры мировые. От нас отходят только слабые друзья, слабые партнеры, которые не смогли добиться, а сильные приходят. Вы знаете, слабые освобождают место, а сильные приходят. И пятое, это отметил я вот, пожизненный бонус. То есть эта программа дает пожизненно, пожизненно получать процент. Я не знаю, я не представляю, я не видел ни одной компании, чтобы она пожизненно платила процент. Я сделал какую-то работу, ну, условно, я, работая на какой-то фирме, я продал, ну, в автосалоне, например, машину «Мерседес». Продал человеку, я дистрибьютор, да, или работник компании, менеджер, продал «Мерседес», а мне автосалон «Мерседес» пожизненно платит там тысячу, две, три, пять тысяч долларов каждый квартал. Но это же не будет, нету это, а у нас это есть. То есть, вы пересмотрите еще раз эти условия, обговорите со своим спонсором, со своими партнерами. Друзья, что я хочу сказать, чтобы вы подошли очень ответственно к этому моменту, потому что вот наш бизнес Жанес, вот это тот бизнес, вот такой маленький вот такой наш бизнес, вот, вот этот бизнес вот, Жанес, это то дело, которое будет нас кормить нас старости Мы не знаем, будут ли состоятельны наши дети, братья, сестры, там, родители. Но мы знаем, что когда этот бизнес, Жанес, мы будем развивать, этот бизнес нас будет кормить. Он и сейчас нас кормит. Но в дальнейшем он нас будет кормить, мы будем получать дивиденды. Это очень круто. И в завершении хочу сказать, что для новичков, я поздравляю, кто здесь есть новички, я хочу сказать, чтобы вы поняли одну вещь. Наш бизнес, нужно сначала поработать. Вот приходишь в бизнес, и нужно, знаете, работаешь, работаешь, работаешь, работаешь, работаешь, работаешь, работаешь. А потом раз, чек. Тебе заработал первые деньги. Затем работаешь, работаешь, работаешь, потом чек, чек, чек. Заработал. Затем работаешь, работаешь, меньше работаешь, а денег, чек, чек, чек денег больше, больше, больше. А потом приходит такой момент, когда ты поработал, а тебе чек-чек-чек-чек, деньги, деньги-деньги-деньги деньги приходят. А потом такой приходит момент, как у нас есть уже много партнеров, которые в хороших статусах, которые уже не работают, а деньги им приходят постоянно. Чек-чек-чек-чек. И вот эту эволюцию нужно пройти от, когда ты работаешь и не получаешь денег, со временем пройти все эти ступеньки и дойти до того момента, когда ты уже не работаешь, но всегда получаешь, получаешь, получаешь деньги. Все, я желаю вам удачи. Я передаю слово следующим спикерам, нашим спонсорам. И желаю вам удачи, друзья. Время летит очень быстро. Еще есть такой момент. Вы получите в бизнесе то, что делаете сами. Вас будут дублицировать ваши партнеры. Как вы поступите, так точно поступят ваши партнеры. Моя рекомендация, покупайте пакет основателя и пусть э, это решение э, изменит всю вашу жизнь и сделает вам такие доходы, от которых вы потом будете нас всех благодарить. Все, желаю вам удачи. Всем пока.